салфеткой вот то есть не всеми вот этими манипуляциями вращениями да мы можем добиться результата но вот иногда дернуть и там дополнительно идет расслабление значит захватываем под основание черепа и шеи вот там да натягиваем себя вот так тоже потянуть расслабить Тут важно почувствовать опять этот момент качания. Да? Далее нам нижняя челюсть не нужна, обхватываем за скулы и верхней челюсти. Вот. И расслабляя дополнительно во всех проекциях, как нам только можно, да, по пути, вертикально, горизонтально, ротация. Уследва дергаем. Есть.. Ну давай, первый. Это первый способ. Вот, еще раз. Только я упираюсь в стол, видите, чтобы стол никак как не двигался. А еще лучше, если у вас есть партнер, и он может держать за ноги. Так, сейчас эту ночь Так, Все, теперь так, лежу да? и не двигаюсь, дышать, Расскажи дышать сложно. Расскажи нашим зрителям, да, дыхание сперло, но где-то прощелкнуло у тебя, дошло. Ой, так хрустнуло, боже мой. Через день трудного дело, да? Ну, где-то чуть ниже даже, наверное. А сверху? Что, на этот переход? Да, да, да. Тоже было, да? -то. Вот, второй захват душем человека. Шучу, конечно, на самом деле, на горло оно делается легко, да? Просто у нас тут подключается еще ниже челюсть. И первый захват. Да, и мягче идет, и облегает. Кому-то вот нравится почему-то второй захват, было же такое а ты два знаешь захвата, да? Да, я все знаю. Вот, берем тогда вот так вот, но тоже у нас только челю... череп интересует, не челюсть, а череп, вот. Так расслабили, просто кому-то так вот качание удобнее почувствовать, да? Вот мобильность почувствовали, И после этого... Где Все, дышите теперь, да, приходим сюда. Опять же, многих пугает, но на самом деле это все безопасно, потому что декомпрессия. Даже если есть у человека гемангиома, то ничего не случится, мы просто растягиваем. Да, но вес тела не, держать не надо, а просто мангиом, весом а тела. Потому что при натяжке манипуляция вдруг открывается. Да. А, а то мы, если слабый вдруг у человека